Еще хотел сказать о лимите вот 150 тысяч. Да? Лимит рассчитан на рост цены монеты, его нельзя поднимать. Когда э, э, будет цена даже там 10 копеек, там 20, 30, представляете, 150 тысяч я получаю ну, помощь в месяц, это будет стоить там ну 10 рублей. Вы можете представить? Согласен полностью с Валерием Михайловичем, абсолютно нужно зафиксировать, но я не знаю, разработчики нас, нас будут слышать или нет, но я считаю, что я действительно лучше, вот прям стабильность и вот этого лимита, 150 тысяч более чем достаточно. Не, просто представьте, да, сейчас, допустим, человек выводит, там, ну вот я, допустим, там, допустим, Валера показывает, друзья, я вывел 150 тысяч монет, ну и все таки ну, блин, ну 70 тысяч рублей, там, да, там, грубо говоря, Тут курс 10 рублей, Валера показывает, я уже сто уже 150 тысяч монет, полтора миллиона. Я да не правдаю, ребят. Я... Вы, Вы просто представляете, просто... как народ будет просто бежать. То есть надо просто вот этот ком запустить вот так вот, чтобы он пер как лавина и сносился он на своем пути. Вы просто представьте, просто человек на пассиве вводит 150 тысяч монет. 100 000. 100 000. Ребят, есть, это полтора миллиона, реально, если по 10 рублей. Ребят, такой шанс по такому курсу взять монеты и произойти в МММ, это просто сказка, ну реально... Только у смешная цена, смешная цена, ну Леденец. абсолютно. Абсолютно согласен с Владимиром Михайловичем, потому что цена, ну ну не знаю, конечно, кто-то говорил там 10 рублей, там приятные, кто-то говорил 5 рублей, приятные, но уже куда уж приятнее 50 копеек? Что еще нужно там на 100 рублей, по-русски говоря, там купил 200 монет и поехал посмотреть.